такой небольшой EDC фонарик, который легко помещается в сумке в рюкзаке 9 сантиметров в длину диаметр два с половиной сантиметра простой яркий. для ключей немного большеват питается от одной батарейки формата 3А, раскручивается у основания головки в использовании порядка двух лет хороший экономичный за счет того что здесь светодиодный, без кристалла Но светит довольно таки ярко